Всех приветствую на своем канале, в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такую вот замечательную шапочку ниндзя-черепашка, на мой взгляд она получилась довольно-таки интересной и красивенькой, это любимый персонаж многих, так сказать, мальчиков, поэтому я связала эту шапочку на мальчика от 5 до 6 лет, в общем, чтобы она хватила ему, так сказать, на весну и, возможно, даже на осень. Шапочка рассчитана на объем головы 53-55 см, у меня 54,5 см, она, так сказать, хорошо села довольно-таки. В общем, вы смотрите по объему головы вашего малыша. Такую шапочку можно связать не только своему малышу, а и станет прекрасный подарок, так сказать, племяннику, внуку. В общем, я думаю, что понравится любому малышу. Итак, в общем, вязала я крючком номер 4, использовала пряжу 240 метров в 100 граммах. Эта пряжа немного толще, чем обычная классическая. В качестве основного цвета я использовала зеленый цвет. Вы можете взять любого оттенка зеленого, как светлый, так, э, в общем, более темный, ну, на ваше усмотрение. В качестве дополнительного цвета я взяла голубой цвет. Он наиболее подходит под э, любимого персонажа моего племянника, это Миклеанджело, то есть... Если вы хотите, допустим, можете взять красного цвета, оранжевого, сиреневого, в общем, желтенького. Вот, так сказать, любимого персонажа уже вашего малыша. Ушло у меня практически моток основного цвета зеленого. Можете взять даже начатый моточек. В общем, я думаю, в принципе, вам достаточно будет. В качестве дополнительного цвета я взяла голубой, которого у меня ушло, где-то грамм 25 от моточка, и немножечко беленького цвета. Можете взять беленький цвет, я брала тоненький двойную ниточку, хотите, возьмите э, такой же по, э, так сказать, по толщине, конечно же, пряжу основных цветов лучше брать, так сказать, одного типа, либо приблизительного митража, то есть, чтобы у вас не получилось, что шапочка здесь тоненькая, здесь толстая, здесь снова тоненькая, либо наоборот, тоненькая, толстая, тоненькая. В общем, как, как в принципе, вы считаете нужным, такую берете, можете использовать, допустим, остатки какого-то цвета, в двойную тонкую нитку также, в общем, можете связать потоньше, тогда вам придется, э, так сказать, в донышке шапочки набирать, э, больше прибавления делать. Для тех, кто хочет связать шапочку поменьше размерами, то есть, к примеру, объем головы вам слишком большой здесь для шапочки, вы можете, э, так сказать, когда мы будем провязывать прибавление на донышко, я буду делать прибавление до 12 столбиков прибавка вы можете остановиться на 11 либо 10, то есть как вам нужно в зависимости от размера объема головы. Как вам понять, сколько нужно, провяжите, допустим, 11, сантиметров прибав... 11 столбиков без накида прибавка, а затем провяжите в высоту. То есть если вы поймете, что вам достаточно, на этом и останавливаетесь. Если вам нужно меньше, то, соответственно, еще распускаете и уменьшаете на один ряд. В общем, итак, по ходу вязания, я думаю, вы сориентируетесь. Затем у нас э, будет сначала вывязываться донышко, затем будет, э, так сказать, плавный переход вывязываться и высота шапочки. Затем мы приступим к ушкам и уже украшение непосредственно самой шапочки. По желанию вы можете э, добавить веревочки, то есть завязочки. На шнурочки, завязочки я вам оставлю ссылку под видео, конечно же. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь. В качестве, так сказать, зрачков я использовала бусинки. Вы можете взять пуговички, либо какие-то другие, так сказать, кружочки, которые, которые считаете нужным. Также нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Берем ниточку зеленого цвета и делаем кольцо мигуруми. Крючком закрепляем его и в колечко набираем 5 столбиков без накида. Первый столбик. Сюда же второй столбик, колечко, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Делали 6 столбиков, закрепляем наше колечко, стягиваем полностью и начинаем делать прибавки. В каждую петельку провяжем по прибавке по 2 столбика без накида в одну петлю. Один столбик и сюда же второй. Следующая петля, 1 столбик и сюда же второй. Третья петелька, один столбик провязываем и сюда же второй. Четвертая петелька, один столбик и сюда же второй. Затем пятая, один столбик и сюда же второй. И последняя петелька, шестая, последняя прибавочка, один столбик и сюда же второй. Теперь, чтобы вам не считать... А было очень, так сказать, удобно вязать, я вам предлагаю взять маркер, либо обычную ниточку, но немножко другого цвета. То есть хотите, в принципе, возьмите такую же, но мне удобно, чтобы она была другого цвета. Я тогда отчетливо вижу, где начало и конец рядом. Возьмите скорее ниточку для того, чтобы вам просто удобно было ее перемещать. Потому что каждый раз маркер, как бы его передвигать не так-то и удобно. Ну, в общем, как считаете нужным. И теперь в следующем ряду делаем прибавление таким образом. Провязываем 1 столбик без накида, затем следующую петелечку провязываем прибавку, то есть 2 столбика без накида. И так продолжаем чередовать столбик без накида в одну петлю, следующую провязываем 2 столбика без накида, то есть прибавочку. Снова столбик без накида, следующую провязываем прибавочку. Опять столбик без накида, прибавочка, столбик без накида, прибавочка. Итак, Так провязываем до конца ряда. Передвинули ниточку в начало ряда и следующий ряд провязываем так. Столбик без накида, столбик без накида. Третью делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Снова провязываем один столбик, в следующую петлю второй столбик. И в третью петелечку делаем прибавление 2 столбика без накида. Один и сюда же второй. Снова столбик, столбик, прибавка. Столбик, столбик, прибалка. И так до конца ряда. Снова ниточку переоделим в начало ряда. И теперь будем провязывать так. 3 столбика без накида в каждую петелечку по столбику. И в четвертую делать прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку. И так, начинаем. Первый столбик провязываем, затем второй столбик провязываем, третий, и четвертый столбик провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Снова столбик, второй столбик, третий столбик, а в четвертый провязываем 2 столбика без накида. И снова столбик, столбик, столбик, прибавка, столбик, столбик, столбик. столбик Прибавка. В каждую четвертую петелечку провязываем 2 столбика без накида, то есть прибавочку. И так до конца ряда. Довязали ряд до конца и теперь провязываем так. 4 столбика без накида подряд по столбику. И в пятую делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петелечку. Итак, вот я довязала 4 столбика. В пятую делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Снова первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Снова один, два, три, четыре. Пятую делаем прибавку. Два столбика без накида в одну петлю. И так провязываем до конца ряда 4 столбика в пятую прибавку. 4 столбика в пятую прибавку. Снова довязали ряд до конца, перетащили наш маркер в начало ряда. И теперь чередуем 5 столбиков без накида, прибавка. 2, 3, 4, 5 столбиков провязали. шестую делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. И снова 1 столбик. Второй столбик, третий, четвертый и пятый. Шестой делаем прибавление 2 столбика без накида. И так до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. Шестой столбик делаем прибавление 2 столбика провязываем в одну петелечку. Довязали до конца ряда снова маркер начала ряда и чередуем 6 столбиков. Без накида по столбику в петельку. И в седьмую делаем прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. Я довязываю шестой столбик. седьмой провязываю два столбика без накида. То есть прибавление делаем. И снова начинаем. Один столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Довязали столбики и в седьмой делаем прибавление. 2 столбика без накида. И так до конца ряда провязываете 6 столбиков без накида, каждый столбик в петельку. И затем в седьмой делаем 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Довязали до конца ряда, маркер перевинули в начало и начинаем. 7 столбиков без накида, восьмое делаем. Прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Итак, довязываю я уже седьмой столбик довязала, и восьмой делаю прибавление 2 столбика в одну петлю, и снова один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Восьмой делаю Прибавление 2 столбика без накида в одну петелечку Если вам вот эта ниточка мешает, вот как в данный момент мне, она немножечко медленноватая в начале, ее можете закрепить. То есть продеть ее как бы тоненьким крючком еще раз по кругу. И хорошо затянуть, обрезать. Как бы закрепите ее для того, чтобы она вам просто не мешала. Итак, продолжаем. Первый столбик, второй столбик. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. восьмой делаем прибавление. Итак, до конца ряда 7 столбиков без накида, прибавка, 7 столбиков, прибавка. Довязали ряд до конца, поставили маркер. И теперь чередуем 8 столбиков без накида. В девятую делаем прибавочку. Итак, 4 столбика, 5, 6. 7, 8, и в девятую делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. И снова первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый прибавочка. Снова один столбик. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Прибавочка в девятый. Так до конца ряда чередуем 8 столбиков без накида в девятый прибавочка. 8 столбиков прибавочка. Довязали до конца маркер начала ряда, а теперь чередуем 9 столбиков без накида прибавка. Провязываем 3 столбика, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Десятый провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. И снова 1 столбик, второй столбик. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Десятый. Делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. И так провязываем до конца ряда. 9 столбиков без накида в каждую петельку по столбику. И в десятый делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петельку. Довязали ряд до конца и теперь чередуем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В 11 делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. И снова продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. В 11 провязываем 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавку. Итак, чередуем 10 столбиков без накида, прибавка до конца ряда. Довязали, переносим маркер начала ряда. А теперь чередуем 11 столбиков без накида, затем прибавка. Итак, начали первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. А теперь делаем двенадцатый прибавление. Два столбика без накида в одну петельку. И дальше поехали. Один столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. 11 и в 12 делаем прибавление. 2 столбика без накида, 1 столбик и сюда же 2 столбик. И так чередуем до конца ряда. Провязали 13 ряд, переносим наш маркер. Начало ряда и теперь будем прибавлять так. Прибавляем, сначала провязываем 12 столбиков без накида в каждую петельку по столбику, а затем в 13 делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петельку. Петелечку. Итак, я довязываю первый рапорт из 12 столбиков без накида и в 13 буду делать прибавление. Вот, Довязала я 12 столбик и прибавление. И начинаем с вами. Первый столбик, второй столбик, третий, далее четвертый. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Тринадцатый провязывая два столбика без накида в одну петлю. То есть прибавочку делаем. И начинаем снова. Один столбик, второй столбик, третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый и провязываем одиннадцатый столбик с двенадцатым и в тринадцатый делаем прибавление. Два столбика без накида провязываем в одну петельку и так до конца ряда чередуем. Таким образом, провязав четырнадцатый ряд, мы Довязали э, диаметр донышка шапочки. У меня получилось от стеночки до стеночки диаметр 14,5 сантиметров. Теперь переносим маркер в начало ряда и провяжем 15 ряд. Просто столбиками без накида в каждую петелечку провяжем по столбику. И начинаем. Первый столбик провязываем, второй столбик, третий, 4. четвертый. 5, 6, 7, 81, 82, 83 и 84. Довязали по кругу столбики. Теперь снова переносим маркер в начало ряда. И теперь будем снова делать прибавление. Чередуем 13 столбиков без накида. 14 провязываем прибавку. Итак, первый столбик, второй. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый. Четырнадцатый провязываем два столбика без накида в одну петелечку, то и делаем прибавочку. И снова начинаем первый столбик. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. В четырнадцатый делаем прибавочку. Два столбика без накида в одну петелечку. И так до конца ряда чередуем прибавки столбики. Провязали до конца ряд, маркер переносим начало рядом и снова этот ряд мы будем провязывать просто в каждую петелечку по столбику без накида. Просто в каждую петелечку провязываем по столбику до конца рядом. Довязали до конца рядом и теперь начинаем провязывать 14 столбиков без накида, 15 делаем прибавление. Итак, третий столбик, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый. А в пятнадцатый делаем прибавление. Два столбика без накида провязываем в одну петельку. И снова повторяем. Один столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, 12 и 14. -й. 15 -й делаем прибавление. так довязываем до конца ряда, чередуя 14 столбиков без накида. 15 делаем прибавление. Довязали последний ряд с прибавлениями до конца. Маркер начала ряда. И теперь продолжаем провязывать каждую петелечку по столбику без накида. Провязываем мы... Э так сказать просто столбиками без накида без прибавления различного до 12 сантиметров то есть вот смотрите слаживаете вот так ваше вязание и от макушки отмеряете 12 сантиметров вот это приблизительно у меня еще нужно довязать полтора сантиметра то есть э, где-то э, 4 рядочка может где-то 3 3 4 рядочка в общем я буду провязывать до 12 сантиметров вы смотрите, сколько вам нужно провязать рядочков. И мы тогда с вами будем присоединять цвет, так сказать, полосочку нашего ниндзя-черепашки на глаза. Вот я довязала до 12 сантиметров последний ряд. Не довязала последнюю петельку. Теперь я вытаскиваю маркер чтобы он мне не мешал, и беру другой цвет, которым у вас полосочка. То есть у меня это голубая полосочка, у вас может быть красная, оранжевая, в общем, смотря кто у вас из черепашек. Итак, берете следующим образом, вот она у вас последняя петелька на крючке, вводите крючок в следующую петлю, захватываете ниточку, подтягиваете ее и довязываете уже так сказать, столбик без накида уже новым цветом. Таким образом мы с вами поменяли цвет. И вот эти вот кончики, синий и зелененький, уложите на вязание и продолжаете вязать, вот так вот ввязывая их между столбиками, продолжаете вязать столбики без накида, просто без прибавления, то есть все как обычно. Сейчас мы с вами провязываем высоту шапочки. Я э, голубого цвета буду провязывать вот от этого момента, где мы с вами поменяли цвет, вот от вот этого, 8 рядочков. Вот, как вы видите, я сделала нечаянно прибавку. Вы следите, чтобы у вас просто в каждой петельке по столбику без накида было провязано. То есть у вас по всему, по всей окружности шапочки э, должно быть. По столбику без накида в каждую петельку. Обратите внимание, чтобы здесь вы не сделали никаких прибавлений. И вот вы несколько буквально сделали столбиков без накида, вязали так сказать, ниточку. Теперь обрезаете, вот я сейчас довяжу без, так сказать, без кончиков. Дальше просто немножечко, чтобы вам показать. Теперь вот эту ниточку, зелененькую и голубенькую, вы обрезаете. Немножечко подтяните, их, чтобы они у вас не торчали. И просто обрезаете. А дальше продолжаете вязать. Это у вас первый рядочек. И еще помимо этого рядочка 7 рядков. То есть высоту у вас должно быть 8 рядочков. Когда провяжете, мы снова поменяем с вами ниточку на зелененькую. Я довязала высоту полосочки своей 8 рядочков, как я вам говорила. Теперь берем ниточку. Обратите внимание, меняем мы там же, где сменяли первый раз ниточку. И берем в следующую петельку вводим крючок, захватываем ниточку основного цвета. И уже ей же и заканчиваем столбик без накида довязывать. Теперь подтягиваем ниточку дополнительного и основного цвета, ложим на вязание и дальше продолжаем ввязывая кончики, провязывать столбики без накида. То есть, вот как бы между столбиками у вас должны ложиться окончание. Основного цвета, который мы поменяли. И дополнительного, которым вязали. Теперь убираете вот эти вот кончики ниточек. И дальше вяжете просто столбики без накида. Обычным, так сказать, способом. Я вот провязала чуть-чуть дальше, чтобы вам видно было. Теперь вот эти кончики, которые у нас остались. Вы их просто подтягиваете аккуратненько и обрезаете. И продолжаем ниточкой основного цвета. Провязывать где-то 21 сантиметр, чтобы там у нас еще осталось немножечко, так сказать, места на ушке. Итак, в общем, продолжаем ниточкой зеленого цвета провязывать далее просто от макушки до низа 21 сантиметр. Можете даже 22 для уверенности. Ну, я, наверное, 21 буду делать кольцушками.